Если у вас другой вопрос, дождитесь ответа оператора. Обращаем ваше внимание, что в целях повышения качества обслуживания разговоры со специалистами записываются. Здравствуйте, Болгас, Добрый день. Я вот звоню по заявке номер девяносто один-ноль ноль один пятьдесят шесть шестьдесят один. Вот хотел узнать, почему так долго находится в статусе проверка комплектности документов. Василий. Васильевич очень приятно. У вас какой населенный пункт? Город Пушкина. Просили, у нас, к сожалению, не предоставлена база заявок на линии. Скажите, пожалуйста, вы когда подавали ее? Тринадцатого декабря. Тринадцатого декабря. Подавали через услуги, да? подавал через Connect ГАЗ. Так я так помню, поступила до сих пор ответа по от вашей заявке. Нам тогда нужно будет с вами составить обращение, которое угу. будет направлено на менеджера по вашему населенному пункту для обратной связи и разъяснений. Угу. Он с вами сядет от 1 до 3 рабочих дней. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, фамилию, имя отчества, на кого у вас была заявка подана? А, Феофанова, НВ. Феофанова? Да, НВ. Ваш полнадрож, пожалуйста, Пушкина, улица дом. Да? А, улица Западная. Дом двадцать шесть. Скажите, пожалуйста, номер телефона для связи с вами. Можно указать тот, с которого обращаетесь? А, да. номер девяносто тире ноль один ноль один ноль ноль один пятьдесят шесть шестьдесят один нет нет без тире просто смотрите девяносто тире ноль один тире ноль ноль пятнадцать шестьсот шестьдесят один — 17 декабря, верно? Да, верно. Проверка документов, Да. Вращение мы сформировали, будут направлены специалисты по вашему населенному пункту для обратной связи и разъяснений. Он свяжется от одного до трех рабочих дней. Uh -huh, спасибо. У вас еще было вопросы? Uh, да, нет вопросов. Uh, спасибо. Yeah, вам спасибо за звонок. Кстати, за деньги для оценки качества сложили. Всего доброго до свидания. До свидания.